Между удовольствием и болью Единственное состояние, в котором человек может пребывать постоянно – пространство между одной и другой крайностью В этом пространстве есть качество молчания и спокойствия Поначалу, конечно, оно покажется безвкусным, потому что ни боли, ни удовольствия нет. Но всякие боли, всякое удовольствие приносит только волнение. Волнение, которое вам нравится, вы называете удовольствием. Волнение, которое вам не нравится, вы называете болью. Иногда бывает, что вам нравится определенное волнение, и оно оказывается удовольствием, а потом нравится другое, но оно оказывается болью. Даже один и тот же опыт может в зависимости от ваших предпочтений стать болью или удовольствием. Остановитесь посредине, в пространстве между удовольствием и болью. Это самое естественное состояние, пространство покоя. Приходя в него, чувствую его. Постепенно вы узнаете его вкус. Его я называю «вкусом Дао». Оно как вино. Поначалу оно очень горько на вкус, нужно научиться его ценить. А это самое изысканное вино, какое только бывает на свете, и самое пьянящее из вин. Напиток молчания, напиток покоя. Мало-помалу вы начнете понимать его вкус. Поначалу покажется, что вкуса нет, покажется языку слишком привычному вкусу боли и удовольствия.